Всем привет! Сегодня пойдет разговор у нас о шумоизоляции такого комфортабельного автомобиля, как Мерседесовый класс. Это частый гость на наших стенах и мы хотели бы вам показать, как мы улучшаем комфорт конкретно в этих автомобилях. В этой машине мы сегодня будем делать шумоизоляцию в варианте Dark Extreme и дополнительно шумоизоляцию колесных арок. В комплекс Dark Extreme входит пол, потолок, все двери, крылья, крышка багажника и капот. А для того, чтобы нам сделать качественную шумоизоляцию, необходимо разобрать весь этот салон. Это сидения, ковры, панели, а также панели потолка. Большая особенность этого автомобиля. Для того, чтобы сделать нормальную шумоизоляцию дверей, нам необходимо попасть во внутреннюю часть двери. Но здесь у нас установлен щит. И самое интересное, он а, заклепан вот такими большими клепками. Если нет у вас специального оборудования, то потом вы не сможете его собрать обратно. забрали эту машину и давайте посмотрим какая же штатная шумоизоляция в ней присутствует в качестве шумоизоляции в дверей мы видим всего лишь несколько кусочков небольшого размера которые являются своего рода виброизоляторами В зоне водителя и переднего пассажира также минимальное количество штатной шумоизоляции всего лишь вот только в этих в этих и в этих местах здесь нет ничего а что же здесь здесь нет вообще ничего правда есть небольшое количество на задних арках здесь и здесь. А что самое удивительное, на крыше нет вообще ничего. Но справедливости ради, надо сказать, что все-таки какое-то количество шумоизоляции здесь есть. И эта профилированная вставочка находится на сдвижных дверях. На задних боковинах небольшое количество синтетического войлока толщиной в один сантиметр. А перед тем, как наносить наши материалы, необходимо все поверхности очистить и обезжирить. Там ребята наносят первый слой, и это виброизоляция. А в качестве виброизоляции мы используем два материала. Первый – это Comfort d 2. Второй – это атом. Этот наносится на пол, на боковины, на крышку багажника и на крышу. А вот этот более мощный наносится на задние арки и на всю переднюю часть салона. Первый слой виброизоляции у нас уже в двери уложен и укатан. Им укладывается зона металла, не трогаются ребра жесткости для того, чтобы здесь не скапливалась влага и не начиналась коррозия. Почему именно D2? Потому что это легкий, мастичный материал, и при этом он имеет достаточно хороший коэффициент механических потерь. В передней части салона автомобиля мы используем атом это самый мощный виброизолятор, а это самое шумное место в автомобиле. С нанесением виброизоляции мы закончили. В зоне салона мы используем D2. В более вибронагруженных местах, таких как арки, и передняя часть салона мы используем атом. Он более эффективный. Как вы видите, в некоторых частях виброизоляция отсутствует. Это связано с тем, что в эти места будут прикручиваться рейлинги, на, которых, на которые крепится потом сиденье. Закончились нанесения материала. Здесь у нас два слоя. Первый это виброизоляция, второй это комфортман блокшот. Это двухслойный материал, один из, которого, один из которых шумоизоляция, а второй это звуковая мембрана. На задних арках у нас первый слой это мощный виброизолятор атом и также материал блокшот. Сверху вернули обратно штатную шумоизоляцию. В боковинах у нас также два слоя D2 и блокшот. В передней части салона у нас очень мощная виброизоляция Atom, шумоизоляция Vision, и поверх нее нанесли звуковую мембрану-блокатор. В дверях у нас первый слой R2, второй – это также двухслойный материал Integra, который также имеет один слой шумоизоляции и мембраны. Он специально предназначен для того, чтобы наносить его на боковые поверхности дверей. А на крышу мы нанесли первый слой виброизоляции и второй слой шумоизоляции Comfort Mat Skyline. Это также двухслойный материал шумоизоляция и мембраны. Он достаточно легкий, чтобы не отвалиться потом оттуда. А все пластиковые элементы салона, такие как панели боковые, крышки багажника, стойки, сдвижных дверей, а также передних, мы обрабатываем антискриптным материалом для того, чтобы они не издавали никакие звуки. И в этом случае мы используем битасофт. И закрываем мы им всю поверхность обшивки, оставляя только технологические отверстия, такие и такие. Заключительным этапом в шумоизоляции дверей является виброизоляция внутренней ее части, а именно щита, на котором закреплены модули стеклоподъемников, механизмы, динамики и защитные устройства. а теперь приступим к шумоизоляции колесных арок. Это опция, которая не входит в стандартный комплекс. Она нам дает дополнительный эффект снижения шума именно от колес. Она заключается в следующем. Изначально мы снимаем подкрылок колесный. Они бывают двух видов. Либо пластиковый, либо тканевый. Соответственно, исходя из этого, у нас два вида шумоизоляции. В данном случае подкрылок тканевый. Изначально мы его почистили. Выглядит он теперь как новенький. Вот, было вот так грязи тут достаточно первым слоем мы наносим виброизоляцию для 2 а вторым слоем мы нанесем интегра и это я вам сейчас покажу на всю внутреннюю поверхность арки наносим многослойный материал интегра и важно здесь закрыть практически всю поверхность шумоизоляции передних колесных арок немножко отличается от задних, ввиду того, что подкрылок у них пластиковый. Первым слоем мы наносим виброизоляцию на внутреннюю часть арки, плюс на само крыло с внутренней стороны. И второй слой наносится на сам пластиковый подкрылок. И в этом случае мы используем также интегру. Мы закончили работать с этой машиной. Давайте напомним, что мы все-таки сегодня сделали. Мы сделали шумоизоляцию по нашему самому эффективному варианту Dark Extreme, что он себя включает? Это обработка пола, потолка, дверей, боковин, задней крышки багажника, а также капота. Это виброизоляция, это шумоизоляция, это звуковые мембраны, это антискриптная обработка пластиковых элементов. И теперь этот автомобиль стал максимально тихим. Чтобы закрепить этот эффект, мы дополнительно еще обработали колесные арки также в два слоя с применением современных мембранных материалов. И самое главное, что хотел бы я вам сказать, такой объем работ колоссальный на таком достаточно большом автомобиле мы выполняем всего лишь за один рабочий день, с утра и до вечера. Немножко хотел я рассказать вам о том, как работает наша шумоизоляция. Виброизоляция, которую мы используем, она снижает э, звуковые волны на среднем и высокочастотном диапазоне, Шумоизоляция гасит остаточное явление, а мембрана звуковая, которая используется поверх шумоизоляции, гасит практически на 100% оставшийся звук. Все пластиковые элементы салона, которые мы обрабатываем, в конечном счете перестают скрипеть, издавать какие-то звуки. И в конечном счете вы получаете всецело максимально тихий автомобиль, на котором вы можете комфортно передвигаться. Спасибо вам, что вы досмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, вам понравилось. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их смело в комментариях, и мы обязательно на них ответим. Ну а пока, пока!